Всем привет-привет, с вами Макс, с каналом Пролом, и в данном видео я хочу сделать небольшой обзор и тест-драйв мясорубки белорусского завода Тортехмаш, модель ТМ32М. Данная модель у нас состоит из корпуса, загрузочной чаши, а сверху загрузочной чаши у нас установлен толкатель для мяса, и на корпусе установлена панель управления мясорубкой с кнопкой «Пуск» включения, кнопка «Стоп», кнопка «Реверс» и индикация включения сети питания. Кнопка «Реверс» для того, чтобы если в случае мяса или какие-либо жилы намотались на шнек, мы включаем реверс, не разбирая всю конструкцию данной мясорубки. Внутри корпуса у нас находится электродвигатель с редуктором и пускатель С другой стороны корпуса мы видим технические характеристики данной модели мясорубки и отверстие вентиляционное, а также питающий кабель. Основание мясорубки крепится вот таким вот резиновым ножком. В корпусе мясорубки имеется такая вот наклеечка, которая показывает направление движения ножа. Сейчас я сниму горловину и покажу, что у нас находится внутри. Горловина у нас сама крепится на такие вот зажимные барашки с двух сторон, которые у нас таким вот образом отворачиваются. А горловина, здесь у нас указана стрелка, которая означает направление вращения шнека. Такой вот шнек, довольно-таки весомый. Так, дальше идет в комплекте два ножа. Нож подрезной, две решетки диаметром 8 мм и диаметром 5 мм. Также отдельно можно приобрести решетку с диаметром 3 мм, так называемую паштетную решетку. Далее два барашка, которые крепят горловину. Два таких вот упорных кольца и зажимная гайка. Так, вот мы установили, закрепили нашу горловину, ставили внутрь шнек. Далее нам нужен подрезной нож вот с таким вот отверстием. Такие отверстия, пазы у нас имеются на ножах. А в самой горловине имеется шпонка, на которую одеваются вот таким вот образом шпоночные пазы, чтобы решетка у нас не вращалась при движении шнепи. Так, поднимаем. Вот Далее нож режущими кромками согласно нашему рисунку решетка 9 миллиметров еще один нож решетка 5 миллиметров и обратите внимание вот здесь остается вот такой вот зазорчик небольшой здесь мы сейчас оденем Образом, то вся конструкция у нас будет болтаться. и Поэтому мы берем упорное кольцо, вставляем. И все, наша мясорубка в сборе, готова к работе. Теперь будем приступать к тест-драйву. Итак, тестить я буду вот на такой свиной коже которую буду добавлять в корма моей птицы курочкам, уточкам, гусям. Включили розетку, загорелась индикация включения. И далее, что необходимо делать на данной модели, да и не только на данной модели, нужно повернуть на пол оборота зажимную гайку, чтобы внутри при включении не происходил износ деталей. стирание износ кому как нравится. А затем, когда уже появится фарш, мы нашу гайку завернем до упора. Первое включение. Так, фарш появился. Затягиваем нашу гайку до упора. Все, включаем. В качестве эксперимента я вначале решил поставить одну решетку на 9 мм. Давайте посмотрим, какой консистенции получится наша кожа или наш фарш, как нравится. Включаем. так, что мы видим, это вот наш фарш, решетка 9 мм, тьмеет кусочками крупными, так, а теперь мы установим на мясорубку дополнительную решетку на 5 мм и сравним, так, нож на 5 мм мы установили, фарш есть, включаем, высыпаем фарш 5 мм, так, высыпали, смотрим 5 миллиметров и рядом берем 9 миллиметров, разница очевидна, да, а также если вот мы будем еще использовать в дальнейшем решетку паштетную на 3 миллиметра, думаю уже даже меньше вот этой консистенции у нас получится фарш. Так, ну вот тест драйв мы прошел, осталось совсем чуть-чуть, рассказываю куски Свиной шкуры у меня были довольно-таки большие, некоторые плотные. Вы на видео, наверное, видели, что я периодически останавливал, включал реверс и затем заново начинал работать мясорубкой. Большие куски застревают, плотные также застревают, необходимо включать реверс. Такие вот небольшие кусочки шкуры я нарезал примерно 5 на 4, 5 на 5 сантиметров. Вот. По поводу мяса, значит, мое мнение этой мясорубки... Оно будет крутить. Если мясо не замороженное, то будет вполне все нормально. Итак, оставил я свой выбор на решетке 9 мм. Крутил на решетке 9 мм. Так, и теперь вот небольшой еще такой эксперимент. За 2 часа я отключал 3 раза. Минут по 20 давал мясорубке остыть. Подключил вот такой приборчик, который показывает нам температуру. Мы видим на корпусе у нас температура 42 градуса. Датчик показывает. Потихоньку набирает. Только-только вот остановил, решил сразу подключить. Ну, думаю, в процессе работы градусов до 50 нагревается корпус. И от 5 до 10 градусов сам двигатель, потому что все тепло идет от двигателя. Также вот э, горловина тоже теплая, но не такая горячая, как сам корпус. Так, ну что какие итоги меня? Что порадовало, что не порадовало? Порадовал, конечно же, это реверс. Обязательно. Единственный минус, также вот, во время работы, вот там поработало, барашки ослабевают, периодически я их тоже подкручивал так, внутри механизм у нас вот так вот работает давайте продемонстрируем сейчас Шнек крутится свободно И качество в целом неплохое мне довольно-таки понравилось но как заявляет производитель то что порядка 200 кг в час она будет перерабатывать мне с трудом верится ну то что может у меня еще шкурка конечно Отдельный обзорчик сниму по поводу мяса, когда буду мясо крутить, вы это обязательно увидите. Ну все, кому понравилось, ставим пальчики вверх, кому не понравилось, вниз, подписываемся, комментируем, добавляемся ко мне в соцсети. До новых встреч, всем пока-пока, с вами был канал Лом на пролом.